Каких основных принципов нужно придерживаться для здорового образа жизни? Как всегда выглядеть на пять? Что нужно для того, чтобы не поправляться? И как правильно похудеть? Трудно признаться себе, что плывешь по течению. Хотя все признаки говорят за это. И все-таки не желая на самом деле пребывать в пассивном состоянии. Ведь иногда просто не хватает импульса для решения поменять свой стиль жизни и привычек. Потому как вы и не представляете, какой метод нужен, чтобы подойти к этому. Да и когда рекламируется такое огромное количество всяческих способов заняться спортом, здоровое питание, разнообразные препараты и даже режим дня, и таких многообещающих заявлений и средств, за 10 минут в день приобрести накачанные мышцы, подтянутую попу, рельеф и кубики на прессе масса. Ну просто глаза разбегаются. Как определить, что из этого по-настоящему полезно и нужно именно вам? Рекомендация, о которой пойдет речь в этом видео, звучит так. Пить много воды – мода или необходимость? Без пищи человеческий организм может просуществовать месяц, а вот без воды всего неделю. Но до сих пор не угасают споры по поводу ежедневной нормы для среднестатистического человека. Вредно ли пить много воды или, наоборот, слишком низкое ее потребление грозит опасностью? Ведь часто бывает так, что человек пьет воду стакан за стаканом просто потому, что где-то прочитал, что это полезно. Вот в этом мы с вами и попытаемся разобраться. Две трети нашего организма составляет вода. Сколько литров воды должен выпивать человек, чтобы не только чувствовать себя хорошо, но и сохранять здоровье? Ведь в последние годы популярным стало утверждение, что пить воды надо много, от 2 до 4 литров и даже более. Однако не все ученые разделяют это мнение, так как подобные рекомендации учитывают лишь Общие закономерности, протекающие в организме. А вот в деталях все очень индивидуально. Летом мы пьем больше, зимой меньше. Но при этом следует иметь в виду, что не всякая жидкость воспринимается нашим организмом как питье. Мы пьем воду, соки, молоко, йогурт, едим суп, пьем чай, овощи едим, фрукты. Все это диетологи считают нашей ежедневной жидкостью, так как именно в ней содержится наибольшее количество воды. Минеральную воду, например, такую, как и синтуки, боржоми и другие, пить полезно. Она устраняет дефицит солей при обезвоживании организма. Но это скорее лекарство, чем напиток, так что за количество минералки в дневном рационе нужно следить. Минеральную воду по количеству содержащихся в ней солей и микроэлементов делят на столовую, лечебно-столовую и лечебную. Лечебную минеральную воду лучше употреблять по назначению врача и курсами не дольше месяца, а два раза в год, так как постоянное употребление такой воды нарушает солевой баланс. Лучше выбирайте природную минеральную воду с естественным балансом солей. Добытая из источника вода, которая не подвергалась никакой обработке, имеет вот такую маркировку. На этикетке также должно быть указано название источника и номер скважины. А на бутылке с искусственной минерализованной водой будет стоять вот такая пометка. В искусственно газированной воде кислород заменен углекислым газом. Она хорошо тонизирует, освежает, но содержащаяся в ней углекислота раздражает желудок. Поэтому нужно с осторожностью пить газировку людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного трафта. Правильнее всего выпивать стакан обычной воды при пробуждении или за 15-20 минут до еды. А затем на протяжении всего дня пить воду по несколько глотков, но при этом вода должна быть не очень холодной. Лучше пить простую чистую воду или свежевыжатые соки. Это поможет вам нейтрализовать и вывести из организма токсины, восстановить водный баланс и скорее прийти в форму. Также вода, заполнив желудок, вызовет ложное ощущение сытости, что особенно важно в вечерние часы. Пить время еды не вредно и не ухудшает переваривание пищи. Но лучше выпивать стакан воды за полчаса до еды или после. А вот пить вместо еды, чтобы похудеть, действительно вредно. Вода никогда не заменит еду. Потребности в воде и еде по ощущениям очень близки, поэтому не так сложно перепутать жажду с голодом. Часто бывает так, что неверная реакция на сигнал организма ведет к ожирению. То есть, путая жажду и голод, человек вместо употребления воды начинает есть, и тогда потребность в воде становится главной причиной ожирения. Ведь все лишнее съеденное не выходит наружу. Оно превращается в жир и копится в организме. И неважно, 2 дня вы ели, 3-10 дней или позволили себе расслабиться всего один раз. Вода и соль тоже могут накапливаться в организме в больших количествах. Но только в случае, если у вас плохо работают почки. И тогда как следствие будет возникать отечность. В этом случае лучше обратиться к врачу для обследования, а также стараться не есть соленого, и тогда не будет мучить жажда, и вам не придется пить сверх меры. Если почки работают хорошо, но вы пьете слишком мало воды, то это сильно увеличивает на них нагрузку. Им приходится работать интенсивнее для того, чтобы концентрировать мочу и выводить с небольшим количеством воды как можно больше токсичных отходов. В организме, регулярно испытывающим недостаток воды, снижается скорость обменных процессов, жиры перестают расщепляться, а токсины не могут своевременно выводиться из организма, и они начинают накапливаться. Недостаток воды в организме постепенно приводит к нарушению работы всех внутренних органов. Дефицит воды вызывает быструю утомляемость, сонливость, депрессию, раздражительность, головные боли, беспричинное нетерпение, хронические боли в области желудка и кишечника. Внешне дефицит воды может проявляться в лишних килограммах, в ухудшении состояния волос, ногтей, шелушении кожи. А вот лишняя вода – это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. От избытка жидкости может нарушаться артериальное давление. Поэтому, если человек худеет или страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, или у него, например, проблемы с почками, то выход не в ограничении употребления жидкости, а в корректировке приема препаратов, назначенных врачом, с учетом повышенных объемов жидкости и соли. В некоторых случаях действительно необходимо увеличить потребление воды. Например, при высокой температуре, влажности воздуха, при посещении бани, лактации, употреблении лекарств – простудных заболеваниях, при лишнем весе, при диете, употреблении алкоголя, тяжелой физической работе. Например, при занятиях спортом и повышенной физической активности рекомендуется выпивать пол-литра воды за полчаса до тренировки и пол-литра после. А во время самой тренировки пить маленькими глотками, сначала немного подержав воду во рту. В жаркую погоду также необходимо восполнять запасы жидкости в организме. Для этого достаточно увеличить потребление воды примерно на 1,5-2 стакана. Вообще существует несколько простых способов определить, хватает ли организму жидкости. Например, по цвету мочи. Если она темная, воды не хватает. Также по состоянию кожи. При этом достаточно ущипнуть себя за руку с внешней стороны ладони и посмотреть, быстро ли разглаживается кожа. Если кожа разглаживается медленно, то клеткам нужна влага. Если быстро, примерно за 1-2 секунды, то уровень жидкости в норме. Ну а если остается углубление, то вероятнее всего у вас отечность. Поможет также арифметическая формула подсчета. Свой вес надо умножить на число 31. Ответ будет то количество воды, которое требуется именно вам. У каждого своя потребность в питье. Возраст, вес, образ жизни, климат – все эти и другие факторы влияют на наш питьевой режим. А уж в чем медики и ученые всего мира сошлись единогласно, так это в том, что обычному человеку достаточно восполнять примерно 1,5-2 литра в сутки, исходя из того, что в день мы теряем в общей сложности. Только же жидкости через почки, под и другие органы. Именно этого количества достаточно для того, чтобы наш организм функционировал без боев. Но самое главное следовать потребностям своего организма, а не считать литры. Водный баланс организма должен всегда оставаться неизменным, то есть количество поступающее в него жидкости должно равняться количеству воды, которое он теряет. Водный баланс контролируется самим организмом. В кровь поступает вещества, которые нужно выводить через почки. Когда воды поступает больше необходимого, она не используется и выводится с мочой. Вода растворяет в себе все, чтобы организму легче было усваивать полезные витамины и микроэлементы. Выпивайте стакан воды перед важной деловой встречей или совещанием, так как это придаст вам ясность мыслей и повысит скорость мышления. Кстати, исследования показали, что дети, выпивающие до урока стакан воды, получали оценки выше и лучше запоминали материал. Ведь вода увеличивает скорость обменных процессов, а такие процессы наиболее активно идут во время интеллектуальной деятельности. Кстати, знаменитая певица Мадонна каждый день пьет кокосовую воду. Она говорит, что это помогает ей в течение дня поддерживать свой организм в бодром состоянии. Пейте с умом, прислушивайтесь к своему организму, и он скажет вам за это спасибо. С вами была Ксения Филатова. Если у вас возникли дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях под этим видео, я на них обязательно отвечу. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Кафитка, чтобы не пропустить новые полезные видео. Целую и до встречи!